всем привет с вами канал Хай Китай и сегодня очередная распаковочка посылок сегодня я сменила локацию она у нас летняя посмотрите я на свежем воздухе на природе смотрите тут растут всякие цветочки ну и так далее и мы начинаем распаковку посылок вот у нас сегодня на распаковке 6 посылок для начала мы их отделим друг от друга ну и все Накидываем в сторону, оставляем самую маленькую. Чуть не порвал. Это вот такая вот маленькая дешевая кнопка. Напоминаю, ссылки на все товары я оставлю в описании. Берем еще одну маленькую посылочку и также ее распаковываем. Это еще одна кнопочка такая. Давайте такую еще посылочку. Давайте вот такую посылочку распакуем. Сейчас камеру приподниму. Это вот такой вот маленький провод. Напоминаю, цены я оставлю тут в углу. И ссылки также в описании под видео. Следующая посылочка. Безжалостно вот я открываю. Это вот такие вот дешевые наушники. Стоимость их около доллара. Сейчас я за кадром послушаю музыку и скажу вам свои впечатления о них. Я послушал эти наушники и вернулся к вам. Но в итоге бассейн прям сильно не вытягивают, прям тихо-тихо как-то, не очень. Включал на полную мощность. Меня смущает, во-первых, что тут между проводом и дыркой какой-то очень сильно огромный пробел. Но вообще качество такое, ну, 60 рублей, что еще с них потребуешь. Достаем следующую посылочку. Где бы раскрыть? Сейчас приподниму еще повыше было видно вот такой у нас пакет это у нас термоусадка кто понимает в электрике ну тут поймет естественно вкладом в сторону и последняя на сегодня посылочка ветер жестко быстро Давайте опять уже распакуем. Я так думаю, все каждый из вас поймет, что это такое. Это измеритель давления в шинах. Как, подходит как для машин, так и для велосипедов. Сейчас мы его и протестируем. Я отлегся и забыл. Давайте сначала распакуем именно от, от самой упаковки. Отцепим. Так он выглядит. По размерам он не сильно большой. Ну сейчас пойдем тестировать. Погнали. Вот сейчас мы снимем крышку с этого. И по идее измерим давление. Сейчас. Я даже не знаю, как туда ставить. Сейчас попробуем. Что-то у меня ничего не получается. Рязанна, сейчас. Сейчас сначала пробовала эту штуку на моем велике. Она вообще к нему никак не подходит. Воздух не спускает, ничего не происходит. Пробовал на велике брата. Она просто не работает. Воздух выходит, но она нифига не измеряет давление. Вот как быть. Я за этот заказ 100% буду возвращать деньги. Вот тут кнопка есть. Возможно, кнопка аннулирования, но... Ну все равно, ну блин, почему она не работает? Врубай все, короче.